Привет, друзья! Знаю, что подавляющее количество зрителей ждет продолжение истории про Лупатова. Так, по-моему, называют 211, потому что глазастый это 210. У меня их было несколько, и я знаю, как зовут старого надежного друга. Немного терпения. Видео скоро будет на канале. Небольшая загвоздка с передком. Я показывал вам, что машина была, ну, не сильно, но бита так неприятно, вскользь. И э, этим боковым ударом очень сильно повело усилитель. То есть я заменил опоры крыла, крепление фары. Но, чтобы выставить правильные зазоры, нужно либо тянуть старый усилитель, а это делать ну, не очень хочется, либо поставить новый. И Абдулла вот скоро мне привезет. Красавчик будешь ты, если сегодня приведешь усилитель. Соберем и пойдем дальше. Заказал аккумулятор, потому что именно с ним связана проблема с АБС. Это Ахлесовая пята данной модели. И аккумулятор нужно менять вовремя. А там есть еще такая... Штука с АБС, если я не ошибаюсь, вообще тормозная система рассчитана на какое-то определенное количество нажатий После которой она тупо выходит из строя Мне рассказывали страшные истории, вот Самвел, кстати, эту историю мне тоже поведал Как у него просто на ровном месте пропали тормоза Следите за этими системами внимательно и вовремя ремонтируйте, если есть такая необходимость Итак, сегодня отступим от темы и задавая темп новому сезону я в этом ролике отвечу на один из главных вопросов. И просто поговорю о том, о чем давно хотел поговорить. Это будет... Подожди, да, нормально, нормально себя веди. Кстати, ребят, оцените качество картинки. Я использую вот способ съемки. Это будет ремейк видео о том, как проверить машину без толщиномера. Тема очень актуальная, потому что не у каждого есть средства для покупки дорогого толщиномера. Да, даже любого. Хотя я вам скажу, не с собой его китайский э, синий толщиномер он очень неплохо подходит э, для новичков или которые супер бюджетное решение, потому что этот толщиномер без труда видит два слоя краски, а тем более грунтовку и шпаклевку. Ссылка у него будет под видео. Я пользовался им долгое время, кстати, поначалу. Но мне фактически толщиномер не нужен, по сути дела, потому что я могу с легкостью определить любой окрас, даже самый профессиональный. Не было такого случая, и я, в принципе, не верю в то, что есть такие маляры, которые прям, ну, вообще идеально качество, чтобы не было заметно. Да, можно покрасить очень хорошо. Я почему говорю, потому что сам крашу. И, ну, есть истории, там, может, даже правдивые о том, что красить под толщиномер. Но это касается исключительно новых элементов. И чтобы покрасить под толщиномер, ну, в теории, это, да, наверное, все-таки можно. Хотя я сам лично не встречал. Но э, это будет стоить диких денег, и я вообще не вижу смысла в этом. Вот совет отступления от темы. Если... Э, у вас была какая-то авария, мелкая царапина, или прочесали вас там, баран забодал вашу машину Непременно сделайте фотографии перед тем, как будете красить Потому что, когда будете продавать автомобиль, вам будут, точнее, вас будут тыкать в эти крашенные элементы носом Потому что сейчас все приходят с толщиномерами, все умные Роликов насмотрелись, там всяких очкастых автоподборщиков, как они учат, там, умничают и так далее. Я вот сейчас покажу то, что хочу показать и поговорю о том, о чем хочу поговорить. Кому интересно, слушайте, кому нет, вот так вот кнопка вот внизу, вот такая квадратная, остановить, закрыть и так далее. Вот. надо мне предъявлять, ты там много болтаешь, эй, я как хочу, так и разговариваю, эй, ты, ты понял, да, эй? Боля, кончай, Боля! Итак, кому нравится мой монолог, продолжаем, кому нет, до свидания. Смотрите, в том, что автомобиль крашен, страшного никто нет. Я вам скажу больше, все автомобили крашены. Прям с завода их красят, если вы не знали. И поэтому докапываться до крашенного крыла или там двери, и тем более, если вы видите, что сделано качественно, что все сделано правильно, ну какой смысл? Только с целью снизить цену, можно так себя вести. А по факту, если вы ищете машину э, и уперлись в то, что у нее крашено крыло, а она хорошая, но глупо, от, от покупки отказываться. Потому что лучше пусть будет пара крашенных элементов, э, чем вы купите ведро с болтами. Отступление еще одно, э, оговорка точнее, э, если у машины крашено три элемента и более, вот тут э, действительно повод задуматься и повод э, более углубленно провести осмотр и вообще проанализировать э, цели покупки. Потому что при серьезных авариях страдают, как правило, три элемента и более. Еще очень неприятный нюанс и очень эм, сильно ломает цену крашенная крыша, поэтому если она крашена по причине того, что там упала яблоко, кинули бомбу, мятина, хотя вот в этом случае умный человек пойдет и вытянет ее без покраски. Есть, кстати, вот сегодня Иса вытащил новый ролик в Инстаграм. Это просто фантастика. Этот человек творит чудеса. Это мой старый друг, вот такой вот серьезнейший мастер, который делает просто невообразимые вещи. Вот ссылка на Инстаграм под видео. Иса, ты на самом деле. Красавчик просто сломнет, молодец. Марку держишь, и как ты делаешь, никто не делает. И держи Марку дальше. Так вот, если крыша была повреждена там от какого-то форс-мажора, ее покрасили, ничего страшного в этом нет. Но если она была крашена вследствие того, что при аварии крыша, вот запомните, вот здесь, вот над стойками, всегда, э, как тебе повернуть, вот там вот, короче, я потом покажу. есть там она крашена, то это загибается, такой жмок получается на крыше. И это да, это уже повод для беспокойства. А если же один два элемента, ничего страшного абсолютно. Бампера вообще оставим в стороне. Это расходник и не повод для того, чтобы от покупки отказаться. Итак, у вас есть необходимость купить автомобиль и нет толщиномера даже китайского. Как можно проверить своими руками, своими глазами при помощи подручных средств? Нужно Три вещи для того, чтобы определить абсолютно любой крашеный автомобиль. Даже если у вас нет опыта, ну, у вас есть первое, хорошее зрение. Второе, у вас есть внимательность. И э, третье, у вас есть э, логическое мышление. Четвертое средство отдельное, о нем чуть, чуть позже, тоже очень хорошо работает, но работает на светлых э, оттенках, на светлых тонах. Многие уже поняли о чем речь, речь вот о чем о поляризированных солнечных очках, вот. потому что э, если э, вы оденете э, очки поляризированные и посмотрите на белые, серебристые, в общем на любой, кроме э, черного, темно-синего, темно-зеленого и так далее, вы сразу же увидите, как на ладони, переходы, перепады по оттенку и так далее. То есть если э, солнечная погода, есть автомобиль чистый и у вас есть очки, Оденьте и проверьте. Сразу будет видно просто, просто феноменально. Теперь э, внимательность осматриваем. Давайте уже пойдем. И на практике посмотрим, как надо это делать. Вот такой вот у нас и друг, С-класс. Крашеный и Именно поэтому я и решил это видео снять, Потому что такой экземпляр. Просто подарок для этого ролика. Во-первых, серебро. А на серебре все как на ладони видно. Просто замечательно Еще, как я могу забыть Мобильный телефон с хорошей камерой Показывает все переходы Все перепады по оттенку Ничуть не хуже чем Солнечные очки вот Смотрите, вот передняя дверь водительская И задняя дверь Видите вот, В камеру четко видно И та и другая дверь перекрашивались Не один раз Но вот сейчас, вот смотрите, она чуть-чуть более темная вот. С той стороны был Сильный переход, сейчас покажу его вот, видите? Вот он переход. И телефон его показывает ничуть не хуже, чем солнечные очки. И если у вас нет очков, ну, такое случается, то телефон у вас, скорее всего, есть. Очень мало людей пользуются фонариками. красные спорта. Плюс 30% процентов мощности. Капец. Ладно, это отдельная история. Смотрите, ребят. Вот. Смотрите, как четко показывает камера мобильного телефона. Переход. Вот, Не переход, а облака Переход вот здесь, вот он обрывается А там уже облака идут То есть Вот так вот сразу видно его Вот здесь то же самое Но это даже не переход, это, это скорее Косяк при покраске, вот видите Поэтому Если серебристый металлик Если есть у вас мобильный телефон С более-менее хорошей камерой То вы без проблем обнаружите О, гляньте Как видно Нафига толщиномер не нужен он Весь автомобиль крашен, по-моему, кроме капота Хотя, нет, капот тоже крашен Теперь поехали по внимательности, по нюансам Сейчас я вам покажу, как можно без опыта абсолютно, без никакого Обнаружить крашеные элемент. Вот смотрите, во-первых, резинки Их опытные мастера, конечно, заморачиваются, обклеивают А когда делают ребенок бюджетный, то их просто-напросто часто закрашивают Теперь смотрите вот здесь. Сейчас постараюсь передать. Камера хорошая, поэтому думаю, у нас получится. Смотрите на текстуру краски. Малейшие перепады. Вот это вот заводской шагрени. Это явный признак того, что элемент крашен. Потому что робот красит как? Одним заходом вот так. Раз проходит. Ну, может он два, три, я не знаю. А маляр красит пистолетом. И он не может идеально распределить каску попряхаться он может делать это очень хорошо может сделать очень качественно но идеально сделать не может смотрите дальше если видим вот такие элементы вот, пылинки это явный признак того что элемент крашен смотрим дальше очень часто бывают неперетертые риски это тоже бесспорный признак того что элемент красился то шпаклек во-первых не увидено хорошо а во-вторых вот тут кратер и его не Доработали. Гляньте, s класс Шикарная машина. Ката была. И вот такое безобразие. Вот прям отсюда видно его. Теперь сейчас покажу, какие бывают сверхкосяки. Вот я заметил их сразу же, как только к машине подошел. В состоянии там 5 метров. Ну утриона говорят. Смотрите, как обклеивались. Видите? Краска не то, что на уплотнителе она на молдинге самому. Молдинг покрашен. И теперь самый главный, беспроигрышный момент. Вот, видите, дверная ручка. Под ней отлив. Смотрите, какой серьезный. То есть, та шпаклевка. Как ты ее хорошо не выводи, как ты идеально не обрабатывая ее, она по-любому просаживается. И эти посадки моментально бывают видны. Единственный способ избавиться от такого явления, как просадки на шпаклевки, это покрасить новый элемент. То есть, как ты ее... Самым тщательным образом не суши, в любом случае небольшой такой перелив на шпаклевке будет. Это неизбежно, ребят, запомните раз и навсегда. Поэтому подходим сбоку и простреливаем бочину. Каждый крашеный элемент, каждый крашеный участок будет виден как на ладони. Конечно, исключением тех случаев, когда элемент менялся полностью и он не шпаклеван. Ну и еще несколько дополнений. Если вы находите одну пылинку, две пылинки на элементе, в принципе, такое бывает даже с завода, но неизбежно, там, тут пылинка может прилететь, хотя это бывает редко, особенно на иномарках, особенно на Мерседесах, БЭХах и так далее. Но если вы находите 2, 3, 4, 5 пылинок на элементе, то этот элемент крашен, будьте уверены. И очень внимательно осматривайте это вот место над стойкой. То есть тут при более-менее серьезной аварии сразу происходит залом жмок, вмятина, ямка, как хотите называйте. И еще один способ, тоже беспроигрышный. Вот эти вот места нужно внимательно осматривать, потому что если, еще раз говорю, крашен бампер или крыло, или дверь, это не так страшно. Но если удар был силовой элемент и повреждена сама структура кузова, то это уже очень опасно, потому что в следующей аварии он может тупо не выдержать и... Вы пассажиры можете пострадать, поэтому это не просто вопрос эстетики, битая не битая, это вопрос безопасности. И именно поэтому люди так сильно переживают о том, что машина может оказаться битой. И эти опасения, они вполне обоснованные, потому что кому охота погибнуть в аварии? Вот гляньте сюда, тут очевидно, вот даже вот даже от скотча остался след, видите? Эти проемы дверные тоже. С головой себя выдают. Вот. Здесь аж наплыв лака. Смотрите. То есть, я могу еще показывать очень много элементов, очень много там нюансов всяких, но запомните одно. Любое отклонение от нормы это и есть признак ремонта. Вот смотрите как похабно сделано. Неперетертые риски, соринки, раковины. Любое из того, что вам бросается в глаза, говорит о том, что автомобиль крашен Сейчас покажу Что он полностью крашен И походу не один раз Вот она Моя красавица Один из первых моих толщиномеров Машинка от Итари Один из лучших, в моем понимании бюджета толщиномеров Очень надежный, очень точный И стоит недорого Поэтому всем рекомендую 205 Как минимум два слоя вот здесь у нас шпаклевка была. Вот, видите? Перелив. Вот тут служб поклевки. Здесь будет поменьше. Здесь еще меньше, наверное. Да. То есть, даже вот, чтобы не тратить время на прострел всего кузова, находим отлив, идем к нему. Тут вообще жесть, короче, знаете. 963. И крыло шпаклевано. Но тут, походу, жидкая шпаклевка, потому что такого сильного отлива нет. Хотя вот в этом месте есть отлив. В общем, отлив это явный признак кузовного ремонта. Вот видите, не неперетертые риски. Здесь куча шпаклевки. Огромный слой. Просто 810. Здесь еще больше будет. О, тысяча с чем-то. И мы четко понимаем, что эта бочина была приложена. Хотя при этом... Такого сильного удара, который Пошел бы внутрь, не было То есть стойки целые Можно так вот резинку отогнуть Но не каждый хозяин позволит это сделать Видите, контактная сварка заводская То есть здесь сильного удара не было Но в Европе вообще особо не бывает сильно битых машин Потому что их тупо списывают А вот в России, в СНГ там просто жесть И именно поэтому, еще раз говорю Люди и боятся этих битых машин вот видите контактная сварка все четко и противоположная сторона это вообще бельбо на глазу маляр походу промахнулся очень сильно тут такого явного отлива нет хотя давайте поищем здесь тоже будет наверняка хоть где-то шпаклевка да вон там на конце двери водительской здесь есть отлив и здесь есть шпаклевка так вот, ребят, небольшое вступительное видео для нового сезона. Надеюсь, оно кому-то кажется полезным. А ролики про Лупатова скоро на канале. И Вадим, тебе отдельный, предварительный пока. Привет. Приходите в АвтоХелп, в Инстаграм, в Телеграм, на Зелларасу, на Середсолс-УЗУ проекта. Всем всего доброго. Пока. Хорошего и плодотворного всем рабочего года. Хорошо тогда, давай.